Плазмотерапия – это метод лечения, в котором используется автологичная плазма крови, то есть собственная плазма крови человека. Уменьшится выпадение волос, начнется рост новых волос. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео я вам расскажу о современной и эффективной процедуре плазмотерапии, которая поможет вам в борьбе с выпадением волос. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Также вы можете скачать памятку с комплексом мер в домашних условиях по уходу с волосами. По этой же ссылке вы можете записаться на консультацию. В нашей клинике мы занимаемся проблемой выпадения волос и волосистой части головы. В настоящее время проблема выпадения волос крайне актуальна, и заболеваемость растет с каждым годом. По литературным данным, около 65% мужчин страдают выпадением волос. В разных возрастных группах встречаются разные типы потери волос. Так, среди женщин молодого возраста часто встречается такое заболевание, как диффузная телогеновая аллопеция. Среди подростков наиболее часто встречаются сибарея волосистой части головы и очаговая лопеция Очень важно заниматься лечением выпадения волос на начальных этапах потери, потому что запущенный процесс очень сложно восстанавливать, на это требуется больше времени. При лечении волос и волосистой части головы существует множество мифов. В моей практике встречались пациенты, которые втирали яйца в волосистую часть головы при этом не э, употребляли их внутрь. Эффекта от этого они э, не получили, пришли ко мне на прием. Я, как врач-трихолог, не рекомендую делать данную процедуру, потому что она неэффективна. Э, приглашаю вас на прием за квалифицированной помощью. Не теряйте зря время. В нашей клинике мы используем все современные методы диагностики и лечения заболеваний волос и волосистой части головы. Для постановки диагноза мы используем трихоскопию, фототрихограмму, собираем анамнез пациента, проводим лабораторные исследования. Лечение заболевания волос проводится комплексное. Оно включает инъекционные методы лечения, наружная терапия и прием внутренних препаратов по необходимости. Среди инъекционных методов лечения используются мезотерапевтические методы лечения и плазмотерапия. Отдельно хотелось бы остановиться на процедуре плазмотерапии. Плазмотерапия сравнима с мощной противовоспалительной терапией за счет того, что содержится очень много активных компонентов, которые стимулируют и запускают рост волос. Плазмотерапия – это метод лечения, в котором используется автологичная плазма крови, то есть собственная плазма крови человека. Эффективность процедуры основана на способности тромбоцитов запускать процессы регенерации репарации, участвовать в процессах иммунитета. При применении плазмотерапии уменьшится выпадение волос, начнется рост новых волос за счет того, что будет стимулироваться активация новых фолликулов, соответственно, волос станет гуще, по структуре он будет утолщаться. Если есть проблемы со стороны сальных желез, то работа сальных желез нормализуется, будет повышаться иммунитет, нормализуется микрофлора кожи головы. Процедура проводится курсом. Курс процедур составляет 4-8 процедур. Процедура может использоваться как монопроцедура, либо как процедура в сочетании с другими методами лечения. Интервал между процедурами составляет 2-4 недели. Процедура чувствительно терпима, поэтому она применяется без какой-либо анестезии. Данная процедура обладает безопасностью за счет того, что это собственный биологический материал, снижена возможность возникновения аллергических реакций, инфицирования и мутагенных эффектов. Эффективность данной процедуры доказана клинически, поэтому, если вы столкнулись с проблемой выпадения волос, то плазмотерапия может стать оптимальным решением для вас. Поэтому, если вы хотите получить комплексную медицинскую помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку или записаться к нам на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.